Следующее Адриатическое море, Черногория, около населенного пункта в свете Стефана. Отдыхали в начале сентября, когда уже спала сильная жара. Была приятная погода, море теплое, приятное, берег разный, где песок и где крупная галька. Общие пляжи грязноватые, очень много окурков. Вода имеет разные оттенки от белого, серого, голубого, ультрафиолетового и синего цветов. Все зависит от погоды и солнца. Удивительно, вода очень приятная, даже нет желания выходить из воды. Мне больше всего понравилось Адриатическое море.